Здарова, дружище! У Верайзинг вышел новый дневник разработчиков под названием Эксперименты творения мечты. Он прям крутой. Он то, что я хотел бы увидеть в продолжении Верайзинга. Это тема с электричеством и возможности работы с ним. Это возможность у замка создавать новые этажи и многое другое. При этом надо учитывать, что обновление выйдет в следующем году, У и нет конкретной даты, но тем не менее обновление будет глобальным, большим, при этом бесплатным. В общем, дневник получился довольно интересным, пошли с ним ознакомливаться. Эксперименты и творения. Имейте в виду, что это только часть того, над чем работаем, а не все. Кроме того, знайте, что все, что вы читаете, может быть изменено. Мы считаем, что крайне важно сохранять гибкость и иметь возможность отказаться от наших драгоценных любимых проектов в пользу тех, которые в конечном итоге будут лучше для игры и игроков. Несколько этажей замка. Безусловно, самой востребованной функцией в игре было несколько этажей. Видение темного силуэта на склоне утеса, высокого и пронзающего небо башнями, легко переносит воображение вампира в целый мир возможностей. Невозможно не мечтать об особняке, лабиринте комнат, расположенных поверх лабиринта комнат, роскошных и, казалось бы, бесконечных. Мечта. Конечно, но ее трудно достичь в Ардоране. Технические ограничения оказались сложными, и в результате вампиры ограничены огромными замками, которые получают высоту от строительства в гору, но это не совсем то же самое. Вертикальный характер также привел к некоторым проблемам с дизайном. Если каждый замок должен быть плоским и широким, они занимают довольно много места. Это затрудняет размещение большего количества замков на карте, а также заполняет ландшафты так, что они еще больше загромождены замками. Если бы замки могли быть немного выше, они а не шире, это позволило бы создать больше замков. Или, может быть, это позволило бы нам создать замки с немного большим расстоянием между ними. Что позволило бы чувствовать себя им более уникальными и уединенными. Это лучше соответствовало бы фантазии вампиров, вампирах, позволило бы игрокам стать намного ближе к созданию крепости своей мечты. Это позволило бы создать более креативные здания, вариации и способы сделать ваш замок уникальным, по сравнению с вашими современниками. Имея это в виду, мы мечтали о будущем с немного большей вертикальностью. Или, ну, мы экспериментировали. Потребовалось много тяжелой работы. Темного колдовства... Человеческих жертвоприношений, жертвоприношений животных и третьего вида жертвоприношений, которые мне по закону запрещено раскрывать. Но мы добились большего прогресса в том, чтобы сделать это видение осязаемым. Замок является важной частью опыта в райзинг, и во многих отношениях отражает наше путешествие в их стремлении покорить вардаран. Добавление новой оси в эту систему предполагает радикальные изменения в создании и проведении времени в вашем темном домене. Мы рады продолжать расширять границы того, на что способны Верайзинг, чтобы мы могли передать это в ваши руки, чтобы вы могли раскрыть свой творческий потенциал. Увидим ли мы несколько этажей в предстоящем дополнении? Это наша цель, и мы делаем все возможное, чтобы это произошло. Растущий мир. Наше видение вардаран больше, чем его текущее воплощение. И есть много чего сделать с точки зрения расширения текущего мира и путешествия игрока. Мы рады привнести немного любви в уже знакомые вам районы, оживив их, добавив такие вещи, как новые типы врагов, визуальные обновления и интересные вариации местности. Мы хотим, чтобы области казались более четкими и живыми, и есть много возможностей для продолжения итераций, чтобы сделать их лучше и интереснее как косметической, так и с привязкой к игровому процессу. В своем путешествии по новому биому вы также столкнетесь с парой недавно прибывших и очень опасных боссов и блуд в существующих областях. Дополнительно мы вносим изменения в текущие зоны. Некоторые были более мелкими, некоторые очень заметные. Одна из концепций, на которой мы работаем и надеемся представить, это торговая площадка, которая будет представлять собой серию торговых станций, расположенных по всей населенной зоне которые служат центрами для вампиров, чтобы тратить свои с трудом заработанные монеты. Функциональное расширение торговли и добавление рынков дает игрокам возможность тратить свои монеты на множество постоянно меняющихся товаров, что позволяет им находить другие способы приобретения редких товаров. Это может быть что-то простое, как драгоценные камни, которые не выпадали, или что-то редкое и сложное, как рецепт оружия, или может быть вы просто действительно хотите шторы? Хотя функции этих торговых площадок служит той же цели, вам нужно подходить к ним по-другому, как к созданию ночи. В лесах Фарбейна никого не волнует, насколько ты странно бледен, ты не создаешь никаких проблем. В то же время в фермах Данли тебе нужно замаскироваться, чтобы заключить сделку. Драгоценности. Мы также работаем над очень интересной системой, которая в настоящее время называется драгоценности, чтобы улучшить глубину нашего игрового процесса и боя. Игроки смогут находить или создавать драгоценности, чтобы разблокировать новые привилегии для своих заклинаний, делая настройку способностей еще более индивидуальной. Драгоценности позволяют игрокам создавать более сильные комбинации при соединении заклинаний, позволяя вам применять и использовать различные эффекты, характерные для школы заклинаний, для создания еще более сильных эффектов или запуска взрывов, новых разветвляющихся снарядов и многого другого. Добавлением драгоценных камней мы также обновляем и работаем над всеми школами заклинаний. Каждая школа будет иметь уникальный эффект, который более последовательно привязан к школе. Заклинания крови смогут накладывать дебаф «Жизненная пиявка», Анхоли позволит вам призывать больше нежити различными способами и так далее. Вы можете ожидать обновления и изменения по всем направлениям во всех школах заклинаний. Наша цель — создать более динамичную и разнообразную систему заклинаний, позволяющую использовать больше комбо и разные стили игры, а также добавить немного рандомизации к новым типам предметов, чтобы сделать экипировку более динамичной и разнообразной, и таким образом создать больше стимулов для грабежей, торговли и рейдов. Мы не только добавляем параметры настройки для существующих заклинаний, но и добавляем совершенно новую школу заклинаний, подробнее об этом в будущем в блоге разработчиков. Может быть, вы более предприимчивый вампир? Возможно, вам интересно исследовать что-то совершенно новое, что-то уникальное, чем мы не давали даже намеков в Вардаран. И это произойдет Мощь. Знание. Скрытые секреты. Через пустыню открываются пути к новым землям. В дополнение, мы расширим мир и дадим вам новую почву для действий, в отличие от всего, что вы видели в мире в Rising. Приготовьтесь к новым испытаниям, исследуйте новые технологии, используйте память крови в совершенно новой области, чтобы пополнить свой вампирский репертуар талантов, магии и многого другого. Мы расскажем больше об этом регионе и его зловещих секретах в ближайшие месяцы. Пакет улучшений. В Rising большая игра с множеством систем наложений. Благодаря сочетанию отзывов игроков и наших наблюдений, мы заметили множество улучшений для предстоящего дополнения. Мы делаем все возможное, чтобы охватить как можно больше, убедившись, что это будет масштабное обновление, более чем достойное ожиданий. Есть еще идеи и концепции, которые мы не уверены, что войдут в игру. По некоторым из них мы уже предпринимаем шаги к реализации но другие все еще находятся на стадии инкубации. Имея это в виду, мы более чем рады раскрыть наши головы, чтобы вы могли получить небольшое представление о том, о чем мы думаем. Одна из наших вещей, о которой мы нацелены. Это инвентарь и управление запасами в вашем замке. Было много отзывов о разочаровании и идеях относительно того, что вы можете носить с собой и как эффективно хранить свои товары, особенно в отношении крафтовых станций. Это совершенно естественно для игры на выживание и составляет огромную часть игрового процесса. Сейчас мы рассматриваем множество улучшений, тем не менее важно, чтобы мы не упрощались ротировку и организацию вашего инвентаря до такой степени, что оно бы не имело значения. Для многих игроков здорово расставить все по местам создавать сложные, обширные системы для организации всего этого. У нас есть длинный список функций, списка пожеланий, которые хотели бы решить со временем, но не уверены, войдет ли это в первое обновление контента. Такие вещи, как наблюдение за вашими часами в гробу или предоставление дополнительных преимуществ для восстановления здоровья подобной гробу. В списке исправлений также невозможность видеть сквозь стены противника с помощью системы Fade-out, а также изменение способа определения времени серверами, чтобы время проходило, пока ваши частные сервера не запущены, что позволяет вампирам выходить из системы, пока их слуги отправляются на миссии по поиску. В нашем списке желаний также есть множество небольших улучшений, которые добавят погружение в игру таких приятных мелочей, как возможность сидеть на стульях, включать и выключать свет, называть свой замок, размещать замки и возможность взаимодействовать со своими слугами более непринужденно. Мы также надеемся изучить интересные вещи, такие как интересное разнообразие зданий, секретные двери и проходы. Это чертовски длинный список, и мы постоянно его дополняем. Мы всегда ищем возможность в производстве, чтобы внедрить их там, где мы можем в более масштабный контент, на котором мы сосредоточены. Долгожданный апокалипсис. Каждый должен понимать, что с таким огромным количеством изменений в мире Вардаран будет невозможно обновить старое сохранение с помощью предстоящего патча и оставаться неизменными. По этой причине мы хотим убедиться, что все понимают, что для игры в новейшей версии Verizing после масштабного обновления контента подобного тому, что мы планируем в 23 году потребуется играть в совершенно новом мире. Это означает, что независимо от PvP или ПВЕ официальные сервера Verizing должны будут стереться и перезагрузиться, чтобы применить новый патч. Серверы, которые не стирали раньше, будут продолжать делать это только для основных исправлений. Но это должно произойти хотя бы один раз, чтобы обновить новую карту и все изменения, которые с ней связаны. Это касается любого сервера. Частного, общего и так далее. Ну что? А, безусловно, меня очень радует история с замком, с его развитием, то, что будут новые этажи, история с электричеством, то, что будет новое развитие у заклинаний, что тоже очень круто. Потому что можно будет инкрустировать какие-то драгоценности в заклинания, и они будут менять свои свойства. И давать новые какие-то эффекты комбинации Это безусловно важно и полезно Хоть и скиллов было довольно много в игре Но опять же, новая вариация новые ветви развития Очень хорошо, очень важно, чтобы еще это было сбалансировано Чтобы не получилось опять как в игре Что есть 2-3 скилла, которые ты постоянно юзаешь а остальное тебе просто не особо важно Хотя да, в хороших руках, на любых скиллах На любом оружии можно тащить также мне понравилась история с торговыми площадками, потому что в игре всего там 2-3, что ли, торговых точки, где ты можешь за серебро покупать какие-то ништяки. Ништяков там, как правило, довольно мало, и это не особо возбуждает. А тут, прям по карте, очевидно, будут создаваться больше таких точек, с которыми можно будет взаимодействовать, и это банально удобнее, что хорошо. Конечно, для кого-то еще информация о том, что придется терять свой сервер, терять наработанные там ресурсы, опыт и так далее, это будет проблема, но мне кажется, это логичным решением, учитывая, что я любитель поиграть на частном сервере меня это вообще не особо беспокоит но ну, на крайняк если не будет совсем лень качаться я просто пробью, пробью в команде нужные шмотки <проб> и, все, и у меня будет максимальный левел и все ресурсы которые нужны таковы особенности частного сервера но что тоже очень важно а очень меня волновала проблема что мои слуги на частном сервере были бесполезны потому что ты выходя из игры да у тебя время не идет как раз они говорили что хотят эту проблему решить опять же не обещают что это будет в ближайшем дополнении, но если оно в целом будет это будет прям очень хорошо потому что хотелось бы полноценно играть в игру и даже если я соло игрок получать удовольствие от того что пока я где-то там спал отдыхал мои слуги носились добывали ресурсы воевали и это прикольно так что все что нам остается это ждать а на этом у меня все спасибо что досмотрел до конца и до скорой встречи дружище